кого-то увидела. Ну, вот Почему тут так прикольно? Так, вы меня сейчас не увидите, но я хочу сказать, что вот первое впечатление от Харькова это вау-вау-вау. прям вау-вау-вау. Я серьезно. Это точно. Хорошо. Итак, наконец-таки нормально, всем привет! Мы в Харькове, это будет такой влог с трех концертов, которые пройдут в Харькове, в Одессе и в Киеве. Сегодня какое-то 29-е, а вчера мы просто сутки ехали в поезде, и я не очень хотела снимать что-то, потому что мы только и делали, что спали, и как-то настроение и и было не очень. Мы уже сходили позавтракали, а сейчас мне нужно накраситься, поэтому, собственно, Сейчас я накрашусь, такая, накручу свои волосы, еще не знаю, может быть косичками, может быть по стандарту. И будем собираться. Также нам сегодня предстоит, скорее всего, одна съемочка. Просто такая, знаете, такой. Саундчек, собственное выступление. Надеюсь, все пройдет хорошо. Очень на это надеюсь, как обычно. Вот Буду принимать лекарства, красить лицо, и скоро с вами увидимся. Коротко о нашем порядке в номере. Мое любимое лекарство. Косметичка, зеркало, которым мне сегодня поможет быть красивой. Маник, цвет, Аня. Мусор, носки и телевизор. Я накрасилась, забрала себе много косичек, прижгла их плойкой. И сейчас немножечко подожду, пока они остынут. И потом распущу. И посмотрим, что будет. Будем уже фантазировать, как там дальше пойдет. Потому что иногда результат получается абсолютно непредсказуемым. Да, Аня. Да. Так, вы готовы увидеть, что получилось? Вот что. И я не знаю, скорее всего, что-нибудь придумаем, типа гулечки, хвостика. Без понятия. I have no idea of this hair, because it's so crazy and don't understandable. Мы сейчас придумаем, что еще сделать с волосами. Соберемся, выезжаем. Едем сразу на место, чтобы оставить все наши вещи, гитару. Затем нас ждет съемочка. Видеосъемочка. В общем, мы думали между хвостиком и бугулей и решили за такую штучечку, на которой понадобилось очень много резинок. Помощь Ани, сила духов, кровь девственниц и прочие ну, такие вещи обычные, которые с нами праймер. Да, про Да. Она знает, что такое праймер. Все, уже заказывать? <реш> так все приехала, и решаем, как я гитару засунуть. За за а, за а, мы за пиво. Мы не заплатили. А, за Сейчас секунду. Хотели свалить и рассчитавшись. А я 5. думала, Аня это сделала, <реш> когда утюг брала. Я думал, мы специально не заплатили. <реш> а, да. Не <реш> успеем. <реш> вопрос к моему менеджеру это ты хотела пофоткать или поснимать? Я поснимать хотела, мне надо фотографию для инстаграма искать Точечный фокус, почему а ты не? Надо весь на менеджер А да, вот точечный Просто фокус? Просто нажми на... там пальчик-крестик на экране высветилось Ой, Туда нажми и тогда все да. угу. А вот не вам в Европу не... едет проблема или нет? или так окина? Европа это что, Рига? Э, Европа это Европа В смысле, поделай пешеходам? Вау, так Хэллоуин же скоро. Мы попали в корову. Сейчас найдем, где штоки, вещи. Будем надеяться, что здесь есть гримёрка. Блин, очень круто. Какие украсили. У меня все очень нравится. Такой же хаос, как у вас дома. Че стал? Здесь у с гримёрка. Вот они! Это Ваня. Он сегодня нас будет снимать. Я думаю, мы сегодня будем снимать трогательно, веселый Репортаж с Лерой, с Грейни, чувствах и эмоциях в этом этом городе. Мы отстреляли с Митами Грит, со всеми отфоткались, и сейчас пошли в гримерочку. Аня, как всегда, пишут э... песни по порядку, которые у нас будут звучать. Пишите в комментариях, как их называть одним словом. Ну, трек-лист. Вот, потому что, ну, типа, невозможно держать в голове порядок песни. Не, конечно, можно, но они меняются под каждый город. Вот, что бы сказать. Ребятки супер, добрые. Надеюсь, что никто не будет стесняться И все будут петь со мной Вот, пока что они, конечно, ленивые жопки Расселись по креслам, сидят, такие отдыхают Но я постараюсь их поднять Надеюсь, что у меня получится И все пройдет хорошо Девчоночка, она мне принесла печеньки Сказала, ты нигде таких не попробуешь Это самые вкусные печеньки я Сказала, я знаю, после концерта ты их захочешь Она права И девочка Настя нарисовала вот такой вот Замечательный, красивый рисунок мне очень понравится. Я прям тут ведьма такая. Ну, в смысле, в хорошем плане. У нас, кстати, сегодня время абсолютно ограниченное, потому что у нас поезд, но прям стык с финалом концерта идет. И хотелось бы на него успеть, потому что завтра концерт в Одессе. Если мы не успеем, конечно, будет смешно. Смешно и хорошно. Я волноваться пошла, а вы, ну, там... Для вас всего лишь будет стык, так что вы увидите, наверное, либо прощание, либо кусочек с концертом. То жарко было это холодно вот. сейчас заказали такси и поедем в отель собираться приводить себя в буряк и короче прочее всякие наши штуки которые мы обычно делаем номерок, готовы убачить меня. Вот она я. Сейчас начала смотреть сериал Саблина. А, а не новый сериал. Типа ледяющую душу, там что-то на Саблина. Вот мы пришли, отдохнули, посмотрели сериал. Потом собрались, накрасились, выпили чайочек. Все, теперь едем на площадку. Врезали таксу. И все. Сваливаем. Да, да, да, да, да, Мы уезжаем. что такое, не да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, Мы, ну, курят, да? А можете, ребята, ребят? могу, Мы приехали на улицу Греческая. Тут такая да, просто да, Очень прикольно. Добрались? Постучили три раза А ну-ка, подглядите Где я буду Тут вот Я буду выступать Очень прикольное заведение Стилизовано к Хэллоуину В... Это в стиле мультика Тайна Кока, который я, между прочим, безумно люблю, вот, поэтому сейчас мы что-то, наверное, распахкуемся, пройдем сам чек, чек-чек чек, самочек. вот, и, наверное, не знаю, выпьем а, чего-нибудь. <связать> а? Я бы тоже выпила кофе. Еще у меня какая-то проблема с камерой произошла, представляете? То есть раньше мой телефон мог спокойно подсоединиться к камере, и я могла скинуть фотографии. Для... Теперь для этого мне требуется скинуть фотографии на компьютер и подсоединить фотоаппарат. Ну, короче, хренович какой-то непонятный. все, конечно, помните, как я Даже 8 нет, без 20, где-то 8 и заселение у нас только в 12, поэтому нам нужно где-то покушать, а так как заведения еще не работают, они будут работать с 8. Мы немножечко подождем на улице. Начнем с негодования. Мы, после того, как покушали, кстати, мы в Киеве. Я уже говорила об этом где-нибудь. Мы в Киеве, мы встретили Алана Бадоева, когда кушали. Да, потусили, потусили. Вот, потусили с ним, да, пообщались, обсудили идеи концепции клипа. Аня с ним там разогнала пару своих творческих вещей. Я не вмешивалась, просто стояла сторон. Поэтому... Да, мы нам нашел. не понравилась его идея, и поэтому, ну, типа, скорее всего, у нас ничего не получится, только пока что ему об этом не говорить. Вот. И, короче, мы заказали Uber на там машиностроительную 41 нас привезли к 42 а 41 возле 42 абсолютно не рядышком Ну как Ну типа нужно пройтись с чемоданами сумками. В общем пришлось поставить водителю три звезды. Не одну, потому что боялась, что его уволят. Короче, пентхаус наш покажем. А, водитель сказал, типа, мы сказали, надо туда, нам туда, отвезите нас туда, пожалуйста. Нам не нужно 42, нам нужно 41. Он говорит, это же общага какая-то. Ну, общага. Сейчас я покажу вам нашу общагу. Собственно, второй этаж. Вот такой потолок. Вода квартира такая. Она маленькая, но все в ней нормально. Шкафы, шкафандры, телек, Давай, огромное сфер. окно, столик со всякими журналичками интересными кондер. Аня шуры шли в комплекте. Кухонька такая. Вот микроволновочка даже есть. Там еще что-то цветики. Какие-то вот все хорошо. Все. Ну <соцентренно> и, короче, вон там вот наша ложа Пойду помоешь. Мы сегодня будем сниматься в прямом эфире программы РАНГ. А сейчас... Другой человек... Смысл, смысл танцев, ну, мы вкладываем смысл нашего проекта, а, не только развлекательный подтекст, хотя вы видели, это очень весело, замечательно, изумительно. А. В общем, мы сходили на главный телеканал, или как это называется, на федеральный, да, Ань. Вот, отписались, после приехали домой, сразу же посмотрели Сабрину, после чего легли спать, поспали, проснулись, накрутила волосы, накрасила лицо. И сейчас мы пойдем, наверное, покушаем. А после уже на площадку, саунчек, выступление, домой и самолет в 5 утра. Собственно, все. Девушка, вызовите мне карету, пожалуйста, на Нижнеюркевскую. Да, конечно.